До этого я ездил э, учиться по обмену на ГОД в Америку, и там я прям погрузился в всю эту музыкальную рэп-культуру, и я понял, насколько мне вообще нравится музыка. Мне всегда нравилась музыка, и я понял то, что, блин, хочется делать что-то своими руками. Я никогда не ходил в музыкальную школу, и по сей день я не знаю музыкальную теорию, и ноты но это не останавливает меня сочинять свои композиции придумывать свой какой-то ритм Мне понравилась техно, и я решил попробовать себя в этом жанре, попробовать себя в хаосе, начать делать просто то, что я чувствую. И, если честно, я очень мало знаю о том, что я делаю, поэтому э, для меня это каждый раз открытие, когда я пишу новый трек. Ты просто выключаешься из мира, просто делаешь то, что приносит тебе удовольствие, и больше тебе не нужно совершенно ничего. Состояние потока я начал замечать у меня появляется именно тогда, когда я сосредоточен не на конечном результате, а на самом процессе, на процессе создания чего-то. И это состояние потока, оно меня преследует везде, в творчестве, в учебе, в готовке, просто в жизни. И когда ты ловишь это состояние, это просто чистый кайф. Весь в процессе, ты думаешь только об этом, и тебе кажется, что нет жизни до и нет жизни в после. Это может быть полчаса какой-то небольшой съемки какого-нибудь ребенка, или это может быть четырехчасовая съемка какой-нибудь да, обложки на музыкальный альбом. Без разницы. Ты выключаешься? Ты кайфуешь. Мой друг поделился своим фотоаппаратом со мной, просто потому что мне было интересно. Начал снимать все просто подряд, все, что вижу. Вышел на улицу, поснимал. Спускаюсь в метро, поснимал. Вижу красивую собаку, поснимал. То чувство, когда ты делаешь что-то впервые, и сначала у тебя получается не очень хорошо. Потом у тебя получается что-то, чем тебе не стыдно поделиться, что-то, на что ты смотришь и думаешь, неужели это сделал я? Готов плакать. Я бы сказал, что родители не думают, что это будет чем-то, чему я готов отдавать почти все свое время, либо что я готов вкладывать все свои силы, но поддержку чувствую. Мои родители знают о том, что я пишу музыку, они знают то, что э, мне это интересно, но по сей день они еще относятся к этому скептически. Но при этом у меня начинают уже получается что-то, поэтому. Э, Родители уже начинают смотреть на это как на мой скрытый потенциал, который я сам себе развиваю, и да, они поддерживают меня. I felt like this is my way. This is what I should do with my life. I can feel emotions when I dance, a lot of emotions that I didn't recognize in normal days. That so I had to figure it out, take it out from the memory. When I get there, I could look, see my body is moving really naturally and get into this flow state. And that was really like, it, it's a good feeling. I cannot explain it in words. I was really struggling a lot from the first. Были такие моменты, что казалось, все. Бывают такие моменты, когда ты думаешь, что ты недостаточно хороший, у тебя недостаточно хороший звук, ты недостаточно что-то умеешь. И твои друзья это те люди, которые могут тебя направить или просто дать тебе. Ту энергию, которую тебе не хватает, чтобы ты просто понял, что на самом деле она есть в тебе, вот тут. Я очень плачу. Это похоже. Эмоционально Физически. Я всегда среднем или низком уровне. Но Struggle, it's okay. Я хочу, чтобы ты никогда не останавливался. Ты веришь в себя, и я верю в тебя. Продолжай делать то, что ты делаешь. Продолжай учиться новым вещам. Продолжай ошибаться, и ты найдешь себя необычно.